привет ребята добро пожаловать на канал если вы меня не видите я вам вот стою машу всем привет еще раз в этом видео расскажу вам о двух важных принципах моей жизни и также хочу поделиться историей благодаря которой три человека от меня сегодня получат по 333 доллара давайте сразу перейдем немного к прошлому именно на 2 сентября 2020 год это то время когда мне максимально хреново максимально плохо потому что я потерял значительную часть от своего капитала Я бы сказал наверное, почти весь свой капитал который был на то мое время чтобы вы понимали 500 тысяч долларов это ну реально было много потому что капитал составлял на то время там 3-4 тысячи долларов перед этим я такой сижу грущу думаю блин чтобы мне записать такое интересное на youtube канал чтобы набрало много лайков много просмотров и в голову приходит одна интересная такая идея что если я выпью пиво сяду торговать и буду это все показывать должно набрать реально много лайков много просмотров идея то вроде как все круто Сажусь торговать, понятно, то, что у меня торговля совершенно не идет, в этот вечер я сливаю 50-100 долларов, и вроде как все должно было закончиться. Если вы не верите в эту историю, можете сами открыть мой канал, спуститься на 2 сентября и посмотреть, что там происходило на самом деле. Ребят, не прошло 20 минут, у нас уже бензин закончился. После этого все должно было закончиться, но нет, мне стало жалко эти самые 100 долларов, у меня в заначке лежало, насколько я помню, около 2000 долларов, вот прям в этом вот... В таком небольшом кейсике. Я захожу, беру из этого кейса 200 долларов. Иду в банкомат, ложу на карту. И сразу, о, белка прикольно. Беру 200 долларов, вложу их на карту, загоняю на платформу и опять сливаю эти 200 долларов. Потом возвращаюсь домой, опять беру 400 уже долларов, загружаю их на карту, на платформу, потом опять сливаю. И тут у меня остается уже последняя такая вот куча денег. Я просто прихожу в этот сундучок, забираю все из этого сундучка, свою вот такую небольшую заначку. Эти деньги я обычно откладывал, чтобы где-то попутешествовать, как-то отдохнуть с девушкой. И, в общем, все у меня как-то не получается. 2 сентября я уже сажу такой обдумавший всю эту ситуацию и записываю какой-то знаете такой э, ролик то что ну поучительный ролик то что вот не нужно сидеть торговать в таком вот состоянии то что это все ерунда ни к чему хорошему не приведет и у меня на днях должно было быть день рождения я как-то хотел эти деньги не знаю что ли э, пустить на какой-либо отдых а тут я просто взял и потерял все деньги свои заначки которые куда-то там откладывал понятное дело то что мне было грустно я стоял такой как-то без настроения был и в видеоролике который я я выпустил 2 сентября я сделал такую вот ставку если хотите меня как-то поздравить с днем рождения как-то мне помочь то вот будет ссылка на донат в описании переходите донате я ваши имена обязательно вбью в этот самый блокнот сейчас я ребят сижу я не знаю что делать если у вас есть желание как-то меня поддержать поддержать канал сделать какой-то мне подарок на день рождения то в описании будет ссылка, можете просто скинуть, сколько вам не жалко, я буду вам очень благодарен. В этот блокнот я впишу ваше имя и дай бог, что когда-то я стану миллионером, имя ваше я вспомню и я вас благодарю. Я вас не, не заставляю, это просто вот такая вот фишечка, дай бог, если я стану, дай бог я вам помогу. И знаете, я тогда не шутил, когда говорил эти слова, потому что на то время эти вот донаты, эта поддержка для меня была вот... Прям крайне необходимо. Вот смотрите сами эти вот донаты, которые были. Это примерно 10 человек, которые суммарно задонатили около 30 долларов. Да, ты там потерял примерно 2-3 тысячи долларов. А тут как бы тридцатка это вообще мелочь. Но для меня было важно не то, что там сколько люди задонатят. Мне просто нужна была поддержка такая, знаете, человеческая. Потому что когда ты уже все потерял, ну блин, руки прям конкретно опускаются. И я хочу сказать огромное спасибо вот этим вот ребятам. Первый принцип, который я вам сегодня хотел рассказать, это выполняйте всегда свои обещания. Если вы пообещали своей девушке сходить в какой-то аквапарк, сводите ее в аквапарк. Если вы пообещали кому-то вернуться – обязательно вернитесь. Но ну, не нужно вот просто так брать и разбрасываться этими самыми словами. Я когда в 2020 году сказал эти слова, я этих ребят на самом деле сюда записал. И я сказал то, что когда я стану более-менее там успешным, я вспомню ваши имена. И сегодня я хочу вспомнить три человека из этого списка. Это у нас Александр Филиппов, Валентин и Чайна Гудз. Этим ребятам, которые мне задонатили там в сумме э, около 20 долларов, я хочу каждому отправить по 333 доллара. Вот вы видите скриншоты на этом экране. И когда я стану миллионером, я еще вспомню вот этот тот самый список. К сожалению, с этого списка мне удалось найти не всех, потому что кто-то уже давно отписался, кто-то не следит за каналом, кто-то уже, знаете, так просто на рандоме когда-то помог. А эти вот три человека, они до сих пор следят за моим каналом, они до сих пор подписаны, до сих пор э, ставят лайки, делают просмотры. Огромное вам, ребята, спасибо. Поэтому, когда я стану миллионером, я еще вспомню обязательно этот список. Там, кстати, такая красивая белочка сейчас Пользуют. Вот прикиньте, приехал снять видос и смотрю сейчас на белочку, ну тоже кайф вот, вот своеобразный, знаете, такой кайф и второй принцип, который я вам всегда хочу донести, это заплати другому, если вы не смотрели ребят фильм, который называется заплати другому, обязательно его посмотрите там концепция в том, -то, что вы должны сделать кому-то добро, тот человек второму кому-то добро и, знаете, вот так вот это все распространять, когда-то эти ребята просто в меня поверили просто задонатили какую-то маленькую сумму денег, но сейчас я им отправляю эту сумму денег, то есть добро возвращается то есть хорошие поступки нужно делать понятно то что и зла в нашем мире тоже прям очень много не каждый тот человек тебе добром ответит я лично вот сам сегодня в телеграм-канале заметил себе человека я ему когда-то отправил 50 долларов за рожатой а тут он мне пишет под видеороликом то что вот ты там неправильно что-то делаешь ты там все плохо делаешь ты вообще такой-сякой думаю вот тебе и благодарность поэтому ребят делайте добрые дела не смотрите кто что там говорит рано или поздно вам это вернется не вернется в этом мире вернется в том мире, который есть вечный. Всем, ребят, большое спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео для вас было полезным. Всегда делайте добрые дела, платите другому и не забывайте исполнять то, что кому-то обещают. Всем большое спасибо. Там, кстати, белочка пробежалась. Надеюсь, это вы заметили. А я буду потихоньку ехать, работать дальше. Вам удачи, профита, добра мира и всем пока.